Где ты были в расследоны, а теперь свободны мы Искупил нас, оправдал, Сыном дочерью назвал. нас дам нам силы побеждать и всегда торжествовать. были слепы, были вруча одеты, были брать без сатаны, а теперь свободны мы. Искупил нас, оправдал, сыном, дочери назвал, дал нам силы побеждать. Были грубища одеты, были в сатаны, а теперь свободны мы искупил нас, оправдал сыном дочери, назвал Мел нам силы побеждал. Мы в одеты, были в рабстве сатаны, а теперь свободны мы искупил нас, оправдал сыном дочерью назад, дал нам силы побеждать и всегда. Зеркало, еще раз возрадуемся, воздадим голосом славы.